Итак, не спешно сделайте несколько глубоких вдохов, спокойно расслабьте тело, вдыхая воздух в плечи, на выдохе плечи опускаются расслабляются мышцы лица. Почувствуйте смягчение в груди и животе. Часто при стрессе мы напрягаем именно эти мышцы. Сейчас мы просто уделим немного времени тому, чтобы действительно смягчиться, снять напряжение, позволив всем мышцам передней части нашего тела расслабиться. Давайте подумаем о прошедшем дне или, возможно, нескольких днях, Вспомните о чем-то приятном. Возможно, вы сделали что-то хорошее или полезное в каком-то смысле. Каким бы маленьким или значительным не было это действие. Возможно, это была просто улыбка незнакомому человеку. Может быть, вы выслушали своего друга искренне. И без осуждения? Или, может быть, вы увлеченно занимались делом, в которое вы верите? Вспомните, что это был за момент для вас? Может быть... Это была лишь одна вещь, которая запомнилась вам, а может быть совокупность нескольких. Что бы это ни было, почувствуйте признательность за эти поступки. Оцените это добро в себе. Пусть благодарность согреет ваше сердце. Вдохните это тепло и наполнитесь им. Дышите размеренно и спокойно, Вдыхайте тепло, признательность и принимая себя. Подумайте о том, что благодаря своим хорошим намерениям вы приносите немного добра в свою жизнь, и жизнь тех, кто вас окружает. Завершая практику, сделайте еще три плавных, продолжительных неглубоких вдоха, Позволяя мыслям, раствориться в вашем теле.